хорошо помолимся богу призовем его руку в движение господи благодарим что ты подарил нам живую веру Благодарим, что эта вера двигает небеса, двигает твою руку, двигает твое сердце, двигает полки, двигает царство Божие. Аминь. И мы этой верой, Господи, идем к тебе через кровь Иисуса к живому Богу и поклоняемся тебе, Бог. Это честь служить тебе, это высшая честь быть детьми твоими, быть служителями твоими, Господи, служить Богу. Аминь. И мы, Господи, поклоняемся, благодарим Тебя, что сегодня такое чудесное время, что не на той горе, не в Иерусалиме, а на всяком месте, в духе, духом, на основании истины мы можем поклоняться. И вот мы собрались во имя Иисуса по Слову Твоему. И Ты, Отец, среди нас. Мы призываем кровь Иисуса Христа. Аминь на нашу жизнь и на всех, которые будут слушать. И через кровь Иисуса Христа высвобождаем Твою руку, Твое сердце, Твое царство, Твою благодать. И просим, послужи нам, ибо Ты един, Который творишь все новое, Боже. Употреби нас, благослови, я благослови каждого человека. Во имя Иисуса предаюсь благодати Твоей. И пусть дар Твой, пусть река Твоя течет. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Хочу повторить чуть-чуть то, что мы говорили в прошлый раз. Так. Этот год, какой год у нас? Год процветания и Аминь. Год процветания. Какой стих на этот год? Кто помнит? Где это написано? Вы помните? Вот как стих называется? Да. Мой любимый, один из любимых стихов «Только в твоем свете вижу свет» Как только напомню, о, да-да, Господи, помни, не напомню, пролетел Поэтому говорю, Давид говорит, только в твоем свете вижу свет. Когда Бог присветит, что-то напомнит. Ой, да-да, слава Богу, что взял, слава Богу, что не забыл, слава Богу, что позвонил, слава Богу, что зонтик взял. Не, не, не присветило, не напомнил, пролетел. Поэтому, Давид, когда ты светишь, и так вот, поэтому, видите, как надо повторять. Исаия, а это семя на этот год. Если это семени нету, то плода не будет. Исаия, 27 глава. Шестой стих. В градущие дни укоронится Яков. Даст отпрыски, расцветет Израиль. И наполнится плодами Вселенная. Это стих на наш год. Итак, давайте мы чуть-чуть разберем эту истину. Вот земля. Так. Вот семя какое-то попадает. Если это Беларусь, то будем... Или в Украине картошка, например. Так. Или возьмем другое, ну любое семя возьмем, так? Любое семя. Дорогие, семя плод не приносит. Не приносит семя плод. Единственное, что семя может, э, в семени очень короткая жизнь. И чтобы оно пронеслось в плод, написано, если зерно, падше в землю, не умрет, то останется одно – а если умрет, то принесет плода. Но в семени... Ну, принесет много плода. Но в семени есть жизнь. И вот эта жизнь в семени... Ей нужно... Она только может... Единственное, что она может сделать... Это пустить корни, так? Силу употребить, Пустить корни. И это в землю. Вот корышки пустить в землю. Это все, что может это семя, Отдать жизнь. И второе, что она может сделать... Это даст отпрыск. Все. А дальше она умирает. Любое семя. Народ. Так? А дальше оно умирает. Итак, чтобы дальше... А что приносит плод? А плод приносит уже не семя, а плод приносит, если дальше уже эта, эта жизнь умерла, дальше идет в эта жизнь, пускает корни пускает корни, пускает корни, так, это жизнь. И эта жизнь, новая жизнь, пускает листья сюда, веточки, так, это, и растет дерево, и уже дерево приносит плоды. Дерево приносит плоды. Смотрите, эта жизнь, она только пускает корень, так, и отпрыск. Это вот, вот эта жизнь, давайте как бы нарисую ее, вот эта жизнь, она только вот, вот, вот ее область какая, вот такая маленькая область жизни. А вот это уже вторая жизнь, так вот вторая жизнь, корни тут большие, много, так, вот это вторая жизнь. Вот, эта жизнь, эта жизнь вторая, она уже от этого не зависит. Она зависит это уже отдельная абсолютно жизнь. То же засохло, выкинуло. Это жизнь, которая пускает в новое. Не отсюда питается. Раньше отсюда питалась. А она питается что-то новое в землю. И она выходит на, наружу и приносит плод. Аминь. Понятно это. Так, вот это Да. Ну так написано в Библии. Так оно есть. Вот смотрите, мне Библия говорит, вот учитесь рассуждать. Знаете, не то, о, прочитал и все. Учитесь рассуждать. Вот если зерно паче не умрет, если не умрет, то не принесет А если умрет, то принесет много плода. Помните, Иоанна написано, так? Ладно, не буду я сейчас. Итак, итак а теперь давайте почитаем наше э, слово наше Исаия исая 27 6 в грядущие дни укоренится иаков кто корни пустит? иаков даст отпрыск, и расцветет израиль так а вот это значит вот эта работа так вот эта работа вот эта работа так Снова вот корни пустить так это работа иакова Иакова работа. Понятно? Так. А вот эта работа? Чья работа? Вот это? Израиля. Израиля. Работа Израиля. Значит, Иаков это наша плоть и наша плотская жизнь. Написано из Коринфянам 11 глава. Коринфянам 11 глава написано так. Коринфянам. 1 Коринфянам. Нет, 15 глава, извините. Перепишите. 15 глава Коринфянам. Да, 15 глава. Первая Коринфянам. Написано так, безрассудный, когда ты, с 36 стиха и дальше. Когда ты сеешь, то се, ты сеешь, то ты сеешь, то, что ты сеешь, не живет, если не умрет. Так? И когда ты сеешь, то сеешь тело будущее. Не, когда ты сеешь, извините, не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое.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 «Сеется в уничижении — восстает в славе, «сеется в немощи — восстает в силе». «Сеется тело душевное — восстает тело духовное». Есть тело душевное, есть тело духовное. Как написано, первый человек Адам стал душой живущий, а последний Адам — есть душевотворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земле перстный, второй человек — Господь с неба, Каков перстный, таковы перстный; Каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Итак, мы видим здесь объяснение. Бог показывает на семени, какие происходят процессы. Что сеется семя, а оно потом умирает. Но в нем есть жизнь. Чуть для этой жизни чуть-чуть. И этой жизни только для того, чтобы пустить корни. Для чего? Чтобы это, чтобы следующее, чтобы новое, то, что будет новое, оно получало питание. И это, и... А дальше уже будет жить совсем другое. Другое растение. Понятно, это истина. Дальше. А следующее Бог показывает. Что, а теперь, говорит, это все примеры того, что есть душевная жизнь наша, так? И эта душевная жизнь она подобна семени, она короткая, она временная, и она плода не приносит. Плоть и кровь царство Божье не наследует, и дела их не дела плоти, они туда не идут. А, это, а плод духа идет туда, духовные. Понятно. Но эта временная жизнь, вот эта плотская. А у нас есть воля, у нас есть ну, все в этой жизни есть, так, но и эту жизнь мы можем употребить только для того, чтобы принять Бога, чтобы вложить в Бога, чтобы укорениться в Бога, чтобы познать Бога, познать Слово, познать Истину и пустить корни в Дух, в Дух. А потом, и когда мы начинаем питаться от духа, познавать Бога, получаем спасение, крещение духом, и следующие стихи, молитва, там, хвала, там, ну, какие-то многое другие откровения, когда мы туда пускаем корни так, и начинаем так, жить, так, начинаем так жить, то мы э, начинаем жить, то у нас начинает пробиваться новый человек. И этот новый человек называется Израиль. Старый человек Иаков, как ему имя, я перевод, хитрец. А новый человек, как ему имя, Израиль, князь Божий. Итак, мы видим, что вот старый человек, он может только пустить, он может только вызвать и пустить корни. Это все на, на у него силы. Но он плода не принесет. Никто не плода не принесет. А приносит новый человек. И написано, укоренится Иаков даст отпуск, так, а расцветет и даст плод Израиль, новый человек. Поэтому еще давайте одно место. Но смотрите, как-то по семени там все понятно. Посеял картошка там, или там семья сгнило, там сухое стало, и все. Новое растет, все понятно. Даже потом, где исчез тот желудя, ты под дубом не найдешь. И, а мы же-то продолжаем жить во плоти. И надо понимать эти процессы, они проходят в духе. И Бог работает с нашим Яковом, чтобы он умер. И нужно честно взять Библию, и попробуйте ее по плоти исполнить. И когда ты честно начинаешь исполнять Библию, ты приходишь к тому, что ты ничего исполнить не можешь. И когда ты честно так поступаешь, то у тебя появляется крик к небесам, крик к Богу, крик к Господи, не получается, а она ⁇ помоги ⁇ И когда ты так кричишь и жаждешь, то вот жажда, она пускает корни в духовный мир. Жажда пускает корни, Господи, спаси, на тебе канал спасения, крести духом, на тебе, дай любовь, на тебе, дай силы, на тебе, и говорит, Господи, как топали, на тебе, и через слово ты начинаешь изучать и пускать корни. Это такой процесс, он все проходит этот процесс, он очень, это самый болезненный процесс, это в полном смысле ты переживаешь смерть. Ну, Моисей, Авраам, это я, я, я, я, я. Кончилось я. И что пришло, мы будем дальше разбирать. Слово пришло, и слово принесло плод. Моисей, я, я одного забодал там, и куда попал? В пустыню. И Бог дал ему слово, и слово принесло плод. И это очень больно, 99 лет смотреть, как кто-то рожает, внуки уже и так дальше. А у тебя только ты верующий, такой святой, а у тебя ничего нет. Это очень больно. Это очень больно, что ты был принцем, положил жизнь, Господи, никто. Я один жизнь положил на алтар, рисковал. И вот тут 40 лет пустыни, это ужас жить. Знаешь, страшно. Пастухом стал, там мерзость для египтян. Это очень больно. Это очень больно, когда ты, Петр, Апостолы ходили со Христом, так верили, чудеса творили, исцеляли все, мечтали, что будем колено Израиля судить, а потом отреклись, пошли ловить рыбу. И посмешили, ну, где ваш Христос, ну, где, ну, герои, да! Это все, прятаться от людей, чтобы только пораньше где-то драть, чтобы никто не видел, ловим рыбу, это стыдно перед всеми. Почему? Надеялись, я, я, я, и вот это обрезание произошло в этой душевной жизни Эта душевная жизнь она такая живучая вот у меня говорит, самое тяжелое что с тобой пришлось мне воевать самое хуже все это твоя ревность и я и я то я тот куда я, я, я, я, я первый все это ревность это эта ревность она надо не надо вовремя не вовремя так ты прешь и делаешь и то то все а, а вот изнемогаешь ползаешь силы нету а потом чуть опять лезешь и все а это, и, это значит и толку никого, толку мало. Потому что Бог плоти славы не даст. Он противится даже. И вот я когда Бомбайн приезжал ко мне в Сакрамен, говорит рассказывал говорит, «А, а он такой ревностный горел, все, ну что, инфаркт вотонул. И потом отлежался, говорит, как же я буду, Боже, и тогда корни, когда уже ты кончаешь Авраам, когда ты кончается Моисей, когда ты кончаешься Петр на рыбалке, и потом, потом ждешь Пейсятницу, Господи! И приходит каждому своя Пейсятница. Моисей, это Писятница, это куст, да? вот того-то а на рыбалку нашел, и говорит, ждите песятница. И начинается тогда новая жизнь. Уже начинается новая жизнь. Ты уже не отсюда питаешься, ты уже не от семени питаешься, так? Я, я, я. Вот я, смотри, я то, я то, я то. А потом смотришь, эта жизнь заканчивается. И ты, ты, ты смотришь, что ты ничего не можешь толком. Только я, я, а потом отрекся, ты ничего не можешь. Но потом, но если ты пустил свою жизнь в корни, если ты не просто жил, а если ты пустил в Бога корни, так? Любил Бога. Потом начинается новая жизнь. Абсолютно не зависит от этой. Абсолютно не зависит от этой жизни. Но Новая жизнь. Вот новые источники питания. И новая жизнь. И совсем не похоже на эту. Итак, кто корни пускает? А кто плод приносит? Израиль. Новый человек, новая жизнь. А он Израиль питается с неба и плоды Духа приносит. Улавливайте? Вот сначала душевное, а потом духовное. И давайте почитаем еще немножко. Евреям 4,12. Аллилуйя! Жив Господь наш! еврея 4,12. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча до да Оно проникает до разделения души и духа. Аминь. Что Слово Божие делает? Разделять Иакова от Израиля. Знаете, оно очень трудно, это тот, такой момент, очень трудно в этом деле, очень трудно в этом деле разобраться, где душевное, где духовное. Я вспоминаю, как нас кто-то заболел, в магазине не было масла. И нам, и мама взяла молока, маслобуки, то у нас не было. Ну, короче, страшно надо было. И мы, Каждый брал бутылку, так, и я могу малой, дайте мне. И выбивали масло. Вы но, Ну, короче. Я... но Ну, я был маленький. Нет, это да, нет. Это не жидкое было, жидкое. Сметана, нет, ты, в это... У нас жидкое. Потом я, с... вы думаете, я не сидела, вот так как это... Да. да. Но, но, ну, мы... ну, что интересно, я не знаю, я вроде ну, бы с молока ну, делал. Я знаю, что с молока вроде бы делал. Хорошо, может, мы так делаем и так. Короче, мы делаем сначала сметана, так, и все, и там это, это, это жидкое, это, короче, как сырое, вот, да? Когда отделяется вот это эта жидкое, вы туда заливают. Да. вот оно, оно все вместе, так? И когда ты колотишь, оно все вместе. Но когда ты колотишь, колотишь, колотишь, колотишь, потом начинает отделяться масло, вот это все остальное, да, так? Да, да. И я помню, я колотил, колотил. Говорю, мама, уже масло? Говорю, да нет, я колотил. Я уже устал, мама, уже масло есть. Она взяла так эту пробку, сняла пальцем. Смотри, говорит, крупиночки маленькие только появились. Оно уже есть крупиночки. Говорит, а оно должно сбиться в такой, как, как, типа, как воробина яичка. Я говорю, да, ой, я, я помню, что я не добил, конечно, это, но малой. Но процессы запомнил. И вот смотрите, тоже в нас, у нас душевный человек, и попало слово, и мы проповедуем, и по плоти что-то не так, да иди ты, это самое, потом не. Короче, все вместе идет. Но потом, ты вот так делаешь, потом начинаешь что-то уставать, это плоть. Это потом начинаешь чувствовать, что то появляется духовное, и ты начинаешь, когда изучаешь Слово Божие, видишь, что какое-то у тебя... Потом начинаешь соображать. Слово Божие, когда ты углубляешься, и ты растешь, так это Слово Божие отделяет душевно-духовно. И ты начинаешь понимать, что вот тут какое-то было внутри текла река, а тут я что-то так умно делал, а внутри дух огорчен. А тут, как -то, а тут дух радуется. А -та, а -та. И ты, зам... ты начинаешь замечать, где у тебя река духа течет, а где от ума плод течет. Аминь. И это, и это когда ты ничего не делаешь, у тебя масло от этого сироватки или чего-то не отделится. Но когда ты начинаешь работать, служить, служить и ученичество, потом начинает отделяться это все. Мы с вами разбирали эту тему, как Иву. Всем друзьям говорит, Ива 20 глава, это второй, третий стих. Побужь, ну, давайте почитаем, это всегда актуально. Это всегда актуально. Иов, Ио 20 глава. Да, и потом 32 почитаем. Это всегда напоминать надо. Ио 20 глава, 2-3 стих. Размышления мои, так, это трое друзей, побуждает меня отвечать. И я поспешаю выразить их. Упроб позорный для меня выслушал я. И дух разумения моего ответит за меня. Значит, помышление чьи? Побуждает кого? Меня, я говорю. И говорите, что и дух разумения чей Моего, ответит за меня. Понимаете? Вот это источник. Смотрите, а что говорит 32 глава Елеуи? 32 глава 7 стиха. Ио 32 глава 7-8. Говорит сам себе. Пусть, я говорю сам пусть говорят дни и многолетие получать мудрость. Но дух человека и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Понятно? Те просто от своего духа, от своего ума говорили. А это говорит нет. Дух человека... И дыхание вседержителя, дух человека соединяется с Господом, один дух с Господом. Когда что-то получается, и ты начинаешь от Духа давать что-то. Это уже что-то новое, значит, у тебя корни есть духовные, у тебя источники есть духовные. Твой дух пробился в Дух Божий, твой дух пробился в Царство Божие, твой дух пробился в источники благодати. Через жажду, через общение, через искание у тебя корни появились. У тебя какие-то источники появились, какие-то дары появились. Что-то у тебя в сердце, в мозгах, что-то у тебя пробилось. И твой дух начал питаться от Духа Божьего. Не то, что я знание, колледж, там, университет, доктор, или еще что. Не многолетие только мудрые, так? И не старики разумеют правду. Поэтому я говорю, да. Вот я ждал, когда вы выговорите, так? Дальше. И 17 стиха. Так отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я. Ибо я полон рычами, и Дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста и отвечу. На лице человека смотреть не буду, и никакому человеку стить не стану. Потому что я не умею устить. сейчас убей меня, Творец мой. И так, когда Дух прикасается к Духу Божьему, оттуда прет жизнь. И она начинает тебя откровение распирать, оно светится, оно говорит, ты, ты, ты не себя выдавляешь, а ты открыл каналы, и оттуда жизнь прет. Аминь. Теперь давайте перенесем это на картину. Видите, когда сначала жизнь, это первая жизнь, это вот, я и вот, я и семя, я и семя. Что тут это плохо вообще? Я вот, вот семя, так. Семя и жизнь. Вот я и семя, вот маленькие корешки. Я туда пускаюсь, но оно заканчивается. Но когда твоя жизнь пробивается вот сюда, так, тогда отсюда начинает бурлить жизнь. Вот. Разрывает асфальт, разрывает все. И начинает бурлить жизнь. И начинает бурлить жизнь. Понятно? Дальше, момент цветения. Пока деревцо, пока деревцо работает на себя, оно себе, я хочу, чтобы меня пробился, ну... Это ствол был, чтобы у меня ветки были, чтобы у меня листочки были больше. И как только сформировалось деревцо, то есть уже жизнь у меня, я уже сформировался. У меня есть ствол, у меня есть ну, ветки, у меня есть листочки, все, когда я сформировался, минимально сформировался, тогда, а, а, а оно ж прт, корни работают, все прт, тогда уже хочется плоды принести. Начинает от избытка цвести. Как только 16 лет, Куда-то тебя прет. <laughs> ну да. А ты почему? Ну в 12 лет что-то хочется другого, А в 16-18 уже прет куда-то. Вот избытка. Да? То есть почему девушка сформировалась, парень сформировался. Уже все, побежали куда-то там на, на гулянке. Да? Да, там уже все. Не, уже цвести хочется. Хочется цвести, плод принести. Уже замуж, замуж, замуж, замуж. Все. То есть это когда цветение, это когда ты девушка сформировалась, парень сформировался, дерево сформировалось, так? Аминь. И потом цветение, да. А и дальше после цветения плодоношение. Это говорит уже о, о зрелости, ну как-то о некоторым совершенном возрасте и плодоношении. Понятно. И вот мы должны наблюдать за этими процессами, наблюдать за этими процессами. Что вот наша душевная жизнь, ты вкладываешь, вот возьмите апостола 12, вот они вкладывали, вкладывали, вкладывали себя в Христа. Вот они в Христа вкладывали, вкладывали, вкладывали, ходили туда, вложили, бросили бизнес, бросили все, бросили семьи, пошли, вкладывали себя в Христа, так? Это. А когда Христос ушел, так, они раз, по плоти, я, я, и ничего не плывут. Яков не мог принести плода. Плод не могла принести плода. Но корни куда они вложили? В Бога. И когда прошла Пятидесятница, источники жизни, они наполнили жизнью, они начали принести плоды. И яков Иаков куда вложил жизнь? В Бога, в духовное. И Сав куда вложил жизнь? В плодское. Поэтому у него нет корневой системы. А этот вложил в Бога. Поэтому потом, когда ты вложил в Бога, то потом Божий в тебе что-то вылазит. Якова подсекает, Моисея подсекает, апостола подсекает. Ну, всех Иосифа в тюрьме подсекает, что ты ничего не можешь. И оттуда с Иосиф сон толкует фараона. Что Иосиф. это? Это не Иосиф, я крутой поднялся, великий. Это Бог пробился, сон. И сон поставил его. Израиль. Моисей я кулака Нет, Это Бог говорит, иди, будешь Богом для фараона. Говори слова, кто это? Израиль пошел, а не Моисей. Новый человек. И нам очень нужно наблюдать, что они вот много по плоти, по плоти бегает много деятельности, много всего. Слушайте, мы должны научиться приносить плоды. Мы продолжаем жить по плоти. Но нужно такое осознание всего. Осознание, ну, осознание того, что ты, Иаков, должен умереть. Все. Давайте почитаем об этом. 2 Коринфянам. 4 глава. 5 стиха и ниже. Где-то по, где по 15-й можно. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа нашего. И мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повеливший смии, воссяять свету, озарил наши сердца чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим где? В глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Понятно? Вот это надо различать эти процессы, потому что вначале все, и сметана, и масло, и сырот, как это, не знаю, правильно я называю да, слово? Все, все, все вместе. Но, это, но нам нужно масло. Нам елей надо сбить надо выжить елей, так? Это потому что Бог славы плоти не даст. И говорит, Подсюда мы притесняем, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаемся. Мы гоним, но не оставлены Не излагаем, но не погибаем. Но смотрите, говорит всегда носим в теле мертвость Господа. Значит, для чего? Чтобы жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Всегда Иакова на Голгофе держим. Всегда Моисея образована на Голгофе, потому что он не может спасти Израиля. Если он проявляется, то не Бог. А если он мертвый, тогда Бог проявляется. Читаем дальше. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть. Так? На смерть. Ради Иисуса чтобы жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Так, что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Это духовное откровение. И Слово Божие, когда приходит, наш, мы работаем, и Слово Божие, когда работает над нами, и мы в Слове работаем. Тогда происходит отделение душевно от духовного. Это давайте чуть жизни Павла. Павел когда покаялся, там проповедовал, там проповедовал, там из корзины спускали, шума делал ноль. Но когда он пошел в Антиохию, и там поработал с пророками, с учителями, там работали, и он там служил. И что-то выросло в нем, и Бог говорит, отделите мне Павла Варна. И когда пошли, тот ослеп, тот исцелился, тот воскрес, тот церкви начали строить, да пошло плодоношение. А до того была бурная деятельность. А плода никакого. Но практика нагоня. Масло чуть-чуть. Это я-я, что-то не получается, так? И смотрите, и Павел говорит, чтобы все, чтобы работал Христос, всегда носим теле мертвость. Давайте скажем, всегда в теле носится. В теле носим мертвость. Значит, я куда-то пришел к человеку, например, пришел к мертвому воскресать, но это понятно, что мы ничего не можем, тут нужен Бог. А когда что-то соседка встретилась, а я же умная, сейчас отдам ей. Слушайте, всегда в теле мертвость. Я не могу без Бога ни мертво воскресить, не могу ни проповедовать это будет философия, не могу ни исцелить, не могу ничего, не могу ребенка ничего сказать, это я загоню такую же платяк а вырастет, как и моя, так как раз в черная глотка и так дальше. Зачем мне это? Я должен. Раз ребенку я умираю? И Господи, Ты и Дух в Ему вселяю. Дух вселяю. Чтобы формировался ребенок, формировался, ну, чтобы я Дух передал, чтобы духовный ребенок. Чтобы можно было сказать, вера, которая была у мамы, она моей дочке. Вера, которая была у папы, она в сыне и внуке. Помните вера Тимофея? Которая была у бабки, у матери, она у тебя. Почему? Они передали это. С устами своими, с духом. одно бесса, помню, в Крыму выгоняли. Ты как вошел? У, с уста. Запомнил. Кто-то говорил духовно какой-то бесноватый, а тот что-то принял это и по его разрешению бес вошел. Где-то попал в какую-то компанию, где нехорошо говорили. Аминь. И, короче, с картошкой все понятно. Желудем, все понятно, засох, пропал, конец ему. А мы живые по флоте. И нужно вот такое, мы начинаем работать, а потом осознаем, что не можем без Бога язык удержать, не сможем у Бога ни на кухне, ни в собрании тоже, как ни стараемся, досмотришь, через 3-4 месяца что-то дострельнуло, или что-то там, обида поперла, или что-нибудь. Мы начинаем осознавать, что без Бога ты ничего не можешь. И тебе, тебе нужно единственный, ты святой, когда ты мертвый. И когда ты мертвый, тогда Бог святой через тебя действует. Это все в порядке. Как только ты начинаешь проявляться, что-то обязательно радость твою украдет. Аминь. Поэтому нужно учиться, учиться как вот, учиться всегда, Бог говорит всегда, говори о кротости. Кротость – это я во весь рост. Кротость, когда люди… Вот кротость – это я укращаю себя. Это я укращаю себя до смерти. Свою волю до смерти. И говорю, Господи, я, я смиряюсь, укращаю себя, свою волю, почитай себя мертвым. говорю, Боже, что сказать? Как ответить? Как тут? Я вот посмотрел свои старые записи, то, что записывал, и мне Бог говорит, не спеши отвечать, говорю от глубины сердца. Когда ты глубоко в сердце копнешь, и когда ты будешь вот в глубине сердца говорит, когда мысль будет твоя проходить, через душу, через мозги, через уста, она чем-то обрастет. Какой-то мудростью, какой-то благодати, какой-то она сформируется, формируется, подправится. Когда ты, а когда, Господи, и... вот так скажу, я же рот открываю. А, а, а, а с глубины мысли выпускает. И когда ты вот с глубины так сокровенный сердце человека так говорю, Господи, что? И начинает даже говорить, предложение начал так, а потом вырулил по-другому, сказал. Потому что когда ты что-то формируешь, Б Бога призываешь, Он формирует твою мысль, Он корректирует. И мне так понравилось, говорю, Господи, там эти старые эти все откровения, что беседы с Богом. Но... Перечитывать, надо забывать. Я и забыл за это все. Когда я прочитал, так понравилось. И когда ты в глубине сердца говоришь, глубины сердца отвечаешь, сердцем, то мозги успеют что-то что э, сказать. А когда размышления мои побуждают меня, я пошел там, не работает. Потом через час понял, что она ломал дров. И то хорошо, что понял. Улавливайте смысл. Поэтому Бог работает, Бог дал душевную жизнь только для того, чтобы выросла духовная. Душевная жизнь, она плода не приносит. Она предназначена для того, чтобы пустить корни, как мы распородимся. Помните все притчи, написано, что один там нашел поле сокровища и пошел все продал. Только для чего? Для того, чтобы купить поле сокровищ. Вот. Сокровище важно, оно будет работать, <смех> а не моя похота. Один нашел жемчужину, пошел, продал, все, купил жемчужину. О, жемчужина будет работать. И вот те люди, которые вот, вот те люди, которые ну, свою жизнь посеяли, они принесут плод. Так, вижу это. Иоанна 12 глава. 23 стиха. Иисус сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истину, истинно говорю вам, если пшеничное зерно впав в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода любящий душу свою погубить его а ненавидящий душу свою в мире всем сохранить ее в жизнь вечную кто мне служит мне да последует и где я, там и слуга мой будет и кто мне служит того почти отец мой аминь Эта душевная жизнь она что-то хочет сказать она что-то хочет пожрать, она что-то хочет сказануть, она что-то хочет сделать, она ей всегда хочет похоть, плоти, пухотячей, гордость житейская, она что-то хочет. Это не есть от Бога. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – это мир. И кто любит этот мир, похоть хочу этого мира и как мир, в том нет любви отчим. Ибо все, что в этом мире, похоть, плоти, похоть очей, гордость житейской, не есть от Бога. И кто любит этот мир, то не любит очень. Поэтому, когда мы умираем для этого всего, тогда и ищем, пускаем корни в духовный жажден. Блаженны, помните, нищие. А я умный, богатый, я сейчас. Блаженны, жаждущие. Блаженны, ищущие. Блаженны, жаждущие, алчужие правды. Вот таких Бог насытит. Для таких в степи пробьются источники. В пустыне, реки, на горах реки. Аминь. И пустыня сделается садом, Бог сделает это, и вот, вот то новое, оно будет принести плод. И в этом году вот мы должны, это я буду учить, это все и там и там будем копать все, и мы будем разбирать, оно как теперь пустить, как вот начать жизнь независимо от якого. Вот мы привыкли жить, мы привыкли жить и вот, ну давайте это у нас вот семья, семья и Короче, вот моя я, вот жизнь. Но теперь мы что-то вложили вот в Бога. Вот тут наша жизнь крутится во плоти. Там тоже жизнь есть. Но мы пустили сюда э, корни, и теперь наша жизнь должна не в зависимости, вот что я.. Эта картошка то засохла или желудь. Ну вот, ну вот давайте желодь нарисуем, так? Вот желудь, так. Он-то засох, а тот желудь. Наоборот, надо было, да? Желудь-то вот засох, его нету, так, вот зашел. А у нас есть живой, но вот крест, так, крест, он должен всегда вносить теле мертвым. Что я есть живой, что нету, что я знаю, что я не знаю, я, я умер для добра и для зла. Вот это, вот это дерево жизни, а вот это дерево добра и зла. Что я буду по плоти добро делать, что я буду зло делать у меня все равно будет смерть. Почему? Потому что по, по плоти. По плоти. Бог плоти не даст. А мы должны умереть. Добро? Я умер. Для зла? Я умер. Я умер. И для добра, и для зла. А, ты, а, что, а, как, а что мне делать? Отдай себя в жертву Богу. И пусть Он распородится. Надо что-то говорить? Отдай язык в жертву. И пусть Бог говорит. Скажи, Господи, говори через меня. Надо молиться. Приходи, Господи. Я почитаю себя мертвым. Отдаю тебе руки, я возложу во имя Иисуса, отдаю уже это твои руки. Я сейчас возложу, и ты через мои руки возложишь свои руки. И, вот, Господи, если ты исцелишь все, если не исцелишь ничего, я веры возлагаю руки, предлагаю все старание верить, что в моих руках руки Божьи. Возложил руки. И вот что выйдет из моих рук, вот то будет сделано. Вот я, Господи, скажу, что, и будет мне, что я не скажу. И я предлагаю все старание верить, что вот. Бог во мне, смотри, я верю в тебя, я Тебе, я проповедствую через слова. не я, а Христос. Открывай уста, ты сейчас скажешь что-то этому человеку. И вот то, что вот, вот новое пробьется, вот давайте вот наш корень Христос, вот возьмете Христос, корень наш. Ну вот так. А это вот через наши уста, через наше возложение рук, вот должна жизнь течь. Абсолютно совершенно другая новая жизнь. Абсолютно. Мои корни в Боге. И я открываю уста, возлагаю руки. Говорю, обнимаю, благословляю, улыбаюсь. И дух через меня. Я дверь, дух через меня. И вот это дерево, оно становится дверью, через которую из земли течет жизнь. Вот этому будем учиться. Аминь. Поэтому мы повзрослели. Хорошо, почему как бы я сейчас так четко, твердо, это ясно, у говорю. Понимаете, если вы так вот, я тоже поболтал, минут 15, ту бутылочку, так, и мама взяла, а там, говорит, только крупиночки. Я, говорит, нечего делять. Три месяца побеременна, и побежала в роддом. Нечего делять еще. Ну, хотя бы 7 месяцев, там, наш 8, нечего отделять. Почему? Надо, чтобы плод еще не сформировался, чтобы что-то от чего-то отделять и все. Вот поэтому есть Яковская жизнь для того, чтобы что-то духовное выработал. И Бог покрывает Петра, что он говорит, что там село спали, там, то еще что-то, то, то кому-то запретили. то Это все Бог покрывает. Для чего? Пока новое что-то вырастет. И когда что-то вырастает, тогда можно отделять. Вот поэтому мы не, чтобы Бог давал нам новую церковь, мы сеяли так во Христе ходить. Как это все? А теперь можно что-то отделять. А теперь дисциплина, крест, и будем учиться. Господи, не я, а ты. Не плоть, а дух. Не корист, а любовь. Эти правила мы будем работать. И нужно учиться, куда ты приходишь на работу, Боже, я умираю, добро делать, я умираю для добра, отдаю себя в жертву, в руки, пожалуйста, давай сделаем что-то сегодня на работе. Благослови дела рук моих. И благодать будет через тебя работать. Проповедовать, я умираю, Господи, ты. Я благодарю Бога, что меня... я покаялся и много начал вопросов задавать. Я говорю, давай проповедуй то -то в церкви баптистской. И я уже познакомился с одним пастором-пятидесятником. Говорю, слушай, ты вот всегда давай место Иисусу. Вот, приди на кафедру. Я говорю, на кафеле проповедуй. А там большая церковь, может, 400 минимум было. так да? Но большая церковь. И я говорю, и он мне говорит, слушай, давай место для Иисуса. Вот так. И, и Бог тебе будет употреблять. Я так, я так, как дитя, так искренне был. Я пришел, дал место Иисусу, вот так, и проповедовал. Раз, два, три проповедовал. А где-то на третью или четвертую проповедь, я по вторникам вечером проповедовал, вторникам я уже по привычке стал вот так проповедовать, и оперся пузом в кафедру, и уже, знаете, уже какая-то уверенность появилась, и... Короче, я начал с мертвости, потом ожил <laughs> по, по плоти. И это достал... И только что-то хотел сказать, мир вам там, братья и сестры. А потом вспомнил, что я забыл все место Иисуса дать. Я говорю, Господи, как только я сделал шаг назад, как бабахнет сила Божия на меня, так? И я то самое, как буду, ну, секунду отключился. Когда я пришел в себя, я как будто проснулся утром в 6 часов, так? Смотрю, я в церковь, люди на меня смотрят, я на кафедре, и ничего не помню, что проповедовать, представляете? Я говорю, боже, что делать? И это давай Библию листать. А я всегда делал такие закладочки. Вот такие вот где-то у меня тут есть. Вот такие закладочки делал, так, и там писал стихи сверху. так раз стихи для проповеди, а то и закладочки стал, чтобы не искать, вот так раз, и, я, и открыл. Как вот я сейчас чтобы, это, И я говорю, Господи, я взял закладочку, открыл, и надо прочитал стихи, у меня как будто же вернулось и все. Видите, как это. Ну, а потом еще один случай был. Поругались старшие братья-служителя. И один любимый из публики, который все это с ртом открытым слушали, обиделся и пошел сел на последнюю скамейку сел. А там, по в церкви, братья сидят, ну, хоры братья сидят сверху, так? Это, и я там проповедник сидел. А это, и я встал, вышел и смотрю, то так, смотрит, надо. Именно с этого... Кого ты будешь учить? Кому ты будешь проповедовать? Так это все? И я смутился так у меня. И я засмутился так. И я смотрю, одна мне сила толкает туда, а другая оттуда. И вот меня на кафе шатает. Я говорю, господи, что ты мне на сердце дал? Выпалю то все, будь что будет, мне все равно там сидит. И раз, жжж, сила. И я вот проповедовал. И я вот смотрю, это первые мои проповеди, где-то десяток. Вот такая у меня вот, ну реально вот так это все было. И я видел, как мертвости, как я ожил пуст в эту самую кафедру, это, а потом как встал, говорю, нет, ты. И это, ну, многие такие по красноречии как-то проповедовать. А я сразу вот почувствовал это дело. учил меня Бог, как проповедовать. Поэтому всегда надо давать место Иисусу. Но ну, я так по-детски делал. Сейчас я уже не так делаю, мне важно, я же сердце делаю. Думаю, вот не я, а ты. Всегда прошу откровения, всегда прошу благодать, всегда доверяясь Богу, и чтобы не, не я, а благодать текла через меня. Чтобы я был дверью всего лишь. Как вот это дерево, оно дверью стало. Отсюда течет плоды. И постоянно, постоянно плоды. Аминь. Аминь. Поэтому мы эту временную жизнь пустить надо у Бога. А наша задача являть Бога, плод Духа. Это мы так повторили тем. Почитаем всех на год наш. В грядущие дни укоренится Иаков. Даст отпрыск и расцветет Израиль, Израиль будет процветать, не плоть. И наполнится плодами вселенная. Наполнится плодами вселенная. Будет у нас много чего. Но сейчас начать надо учиться, вот, чтобы пробивался, учиться, чтобы пробивался плод, дух. Аминь. Но это такой повтор был, И мы будем еще к этой теме возвращаться с разными путями, потому что это очень тонкая работа, это такая болючая работа, что ты начинаешь, берешь искренно, так делаешь все, а потом раз, ничего не получилось. Ну, Господи, почему я так делал? У меня столько было разочарований. Я, помню, пахал пока работал, потом, ничего, ну, Боже, смотри, вот смотри. Вот моя совесть, вот мое сердце. Скажи, ну что, я же честно делал. но ну почему так это? Я же верил и все. А вот такой. А, а мне Бог говорит, ты же написал, что и не постыдится. А смотри, я в стаде. А мне Бог говорит, ты еще живой? Я говорю, ну да. Не умер да? да. Моисей верил, когда Изра за Израиль ступался, там одного убил, потом, ну, пошел, значит, нужно Израиля спасать. от того. Он же верил, да, он верил. И э, когда ее чуть не убили, стал постухом, стыдно было, да? Ну да, позор был такой, знаете тут был принцем, тебе ухаживали, кормили, а тут хвосты только не машут, и мухи, и жара. Это, конечно, стыд, да. Но он, в конечном итоге, остался в стыде. Нет. И потом Бог спрашивает, ты еще жив спрашивает, еще живой? Я говорю, да. Веруй дальше. Mm -hmm. Я научу. Что-то, когда ты что-то делаешь, вот так, а что-то не получается. Продолжай спрашивать, Господь почему, как что? И потом масло делится от этого, от, от, от, от, от короче, сыроводки там всяко, mm -hmm. Да, и что-то у тебя появится. Это в процессе все. Продолжай дальше тренироваться. И что-то пробьется. Один проповедник я читал. Он, Бог побуждал, его молиться за больных. Помолился умер, помолился умер, помолился умер. Знаете? Я говорю, что ничего не хочется уже делать. А потом, смотрит, тот исцелился. И, и открылось служение исцеления. Вот когда ты начинаешь что-то делать, так вроде так летишь, а потом что-то изображаешь, а потом тормоза включаешь, очень. а потом, вообще, а потом начинаешь. А все-таки влечешь, начинаешь как-то, не я, а уже реку пускать, а потом она вылечивается. И потом что-то начинает вокруг тебя происходить. Аминь. И так будем тренироваться в этом году четко, ясно будем работать, чтобы пробился Израиль. Чтобы начало вот э, жизнь течь. Учиться ловить волну, учиться ловить движение духа, учиться ловить откровение. Ну что, мы сегодня очень поздно начали, давайте еще разберем таких пару моментов, как приносить плод Духа, как служить Богу в Духе, как вот, чтобы вот эта жизнь заработала, новая жизнь, чтобы я корни пустил Дух, и через меня Дух работал, корни в небо, корни в Дух, корни в Царство Божие. Корни в Слово Божие, и чтобы Дух работал. Нужно иметь такие, разберем такие две истины. Чтобы проносить плод Духа, чтобы служить Богу Духом и проносить плод Духа, нужно начинать с двух таких вещей. Это спокоя и совершенство. Покоя и совершенство. Это с чего надо начинать? С покоя и совершенства. Посмотрите, когда Бог сотворил Адама, Он ввел его в покой. Все уже было совершено. Все, что ему для жизни надо было кушать, пить, но солнце, тепло, ну все было ему, рай был, все-все-все было совершено. Это, и Адам начал с покоя. На чем основывается этот покой? Что прежде, чем, чем что-то появилось в жизни, Бог уже для него приготовил все. Для Адама приготовил. Он не начал, там сотворил овцу, а потом она неделю ждала, пока трава будет сделана. Бог, начал траву сделал, потом овцу. А когда все сделал, потом в конце Адама. Он что Адам Владыка, у него все было сделано. Поэтому все Бог делал. И такой принцип Божий. Прежде создания мира, так, он знал, что люди согрешают, он приготовил акт. помните, что написано? Прежде голода, который был во вселенной, чтобы евреи не погибли, Бог запустил Иосифа в Египет. И сон приготовил. И фараона там сон отобрал. Короче, меня не могут истолковать. Вот вот такое вы приготовили. Уже все приготовлено. Это, поэтому не надо переживать. Прежде чем... это, Вот евреи пришли, и жажда, и вода горькая. Прежде чем решили эту, этой горкой воды, Бог вырастил там дерево. И говорит, возьми, брось, и вода будет сладкая, хорошая. У Бога, ну прежде Вот мы паника такая. Ой, согрешили нес приготовлен. Ой, вода горькая, дерево есть. Ой, голод есть то-то. Ой, в рабстве, есть Моисей приготовлен. Поэтому ой, Адам проснулся. Голодный, есть яблочко. Ой, надоел яблоко, бери персики, ой, надоел. бери сливы. Бери, пожалуйста. Уже все приготовлено. Аминь. Да, Поэтому, прежде чем вот прежде чем что что-либо что в нас какая-то, что мы начинаем делать, мы должны знать, что у Бога уже есть ответ на эту проблему. У Бога все, все что вам нужно, так, все у Бога приготовлено. Поэтому мы не, не с паники начинаем, ой, как это сделать? Люди могут делать только мертвые дела. Вот этот телефон, он мертвый. У нем нет жизни. Сокопай, 10 не вырастет, даже второй не вырастет. Все мертвое. Вот, вот эта аппаратура, она все мертвая. Люди делают мертвые дела. И даже то, что они рожают, мертвецов делают. Говорит, Можно ли пойти похоронить отца? Говорит, а да, пусть мертвые хоронят мертвецов. Почему? Они отделены от Бога, они мертвецы. Это не твое, а ты иди к жизни. Вот я принес жизнь, вот эту жизнь, которая с неба течет, и через меня, я дверь, и через меня даю эту жизнь. Я пребываю в этой жизни, питаюсь этой жизнью, даю эту жизнь другим. И ты иди, учись эту жизнь, получай эту жизнь, вставай в эту жизни и давай жизнь другим. Когда в тюрьме их там спрятали, ангел вывел, говорит, идите, говорите слова жизни, жизнь давайте людям. Все уже приготовлено. Все приготовлено, поэтому нам не надо ничего сочинять, и мы не можем сочинить, потому что мы рожаем мертвые дела, мы не можем родить плоды духа. А у Бога все, как для Адама приготовлено, так и для нас все приготовлено. Когда Иисус на Голгофе сказал: «Совершилось», то уже все совершилось: спасение приготовлено, кровь приготовлена, раны приготовлены, благодать приготовлена, Царство приготовлено, дары приготовлены. Все уже есть, все. Есть. Yes. И, и все, что нужно для жизни, благочестия, оно приготовлено уже. Оно уже приготовлено. И где оно? В вере. Давайте в вере. И Бог приготовлен, и Он же нам поможет через веру, Он же нам это даст, как Адаму. Он же нам поможет это, как Адаму. Написано иеговы Ире, помните, Господь усмотрит. Уже агнец есть, приготовлен для Авраама. И все приготовлено. И когда голубь был в Израиле, завтра будет. По стиклю ячмень мира. и по два стикля мука будет. Как это будет? Друзья, если вы взялись за веру, пришли к Богу, и Бог дал слово, все будет. Итак, смотрите. Мы начинаем с покоя. Мы начинаем с, с покоя. Почему? Когда люди в отчаянии, а что будет? А то -то. Наш Господь не тупик, скажите аминь. Наш Господь не стена плача. Наш Господь путь. Истина и жизнь, и жизнь избытком. Поэтому куда бы мы ни попали, в пустыне есть манна. Вот в скале есть вода. В скале. У нас все есть. И поэтому мы не люди отчаяния, отчаяния. В Библии не надо отчаиваться, не надо переживать, не надо что-то что делать свое. Вот люди, я туда, а мы побежим, а мы поскачем, да кто-то быстро вас догонит, а мы то, а мы то. Вы разобьете, сила ваша сидеть спокойно. спокойно. спокойно. Давайте почитаем эти места. Исайя 30 -го глава. Горе непокорным сынам, которые говорят, Первого стиха. Горе непокорным сынам, которые говорит Господь, которые делают совещания, но они без меня. То есть мы что-то сделаем, ничего вы не сделаете. И заключая союзы, но не по моему духу, чтобы прилагать грех к греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкреплять себя силы фараона и укрыться под тенью Египта, но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта бесчестием. И тогда, это говорит, время уже нету, так помощь Египта будет пуста. Седьмой стих: ибо помощь Египта будет тщетна и напрасно, потому я сказал вам, сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши эту книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, на веки. Ибо этот, но этот народ лживый, ну короче, не хотят слушаться, аминь. И до 12 стих. Так говорит Господь, так как вы отвергли Слово Сие и надеетесь на обман и неправду. И опирайтесь на то беззаконие, так оно будет для вас падением. И все. И это 13 стих. Ибо так говорит Господь, святой Израиль, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша. Но вы не хотели. И говорили, вот мы побежим и так дальше. Итак, люди хотят, мы что-то делаем, они а призывают Бога, сами делать. Это дерево добра и зла. Что ты добро делаешь, что ты зло без Бога, это гордость. А мы должны корни иметь в Боге. Хорошо, дальше. Мы читали о мертвости. И давайте еще почитаем евреям. Евреям 4 глава. 9 стиха. «Посему для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился отдел свои, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не кинулся там в неверие. Так? Против кого же гневался Бог? Против непокорных за неверие, а входим в покой мы верою. Итак, кто вошел в покой, тот успокоился отдел своих. Отдел своих. Давайте еще почитаем Исая, 26 глава, 12 стих и 13. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо все дела наши устраиваешь для нас. Кто устраивает все дела? Для кого? Адаму все устроил. Он нас также любит. Нет лицеприятия. Только Адаму все сразу дал, а нам дал в вере, дал в слове. Давайте и, и Петра, второе Петра, второе Петра, первая глава, третий, четвертый стих. Как от божественной силы Даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего вас славы и благодать, благостью, которым, которым дарованы ну короче, дано нам великие драгоценные обетование, дабы вы через них садились в божественного там, естества. Короче, все нам дано для жизни и благочестия в Слове. У нас все есть. И поэтому мы не должны переживать за это. Мы не должны как-то кидаться. Филиппийцам 4 глава, 6-7 стих. Не переживайте ни за что, не забудьте. То есть не переживайте ни за что. Но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте свои желание. И мир Божий, который устроит все ваши дела, мир Божий соблюдет вас во Христе. А во Христе все обетования, дай и аминь, исполнится все. Но вот надо, когда ты вот доверяешь Богу, и сила сидеть спокойно, в покое, так? И ты свое дело сделал, доверился Богу. Бог, ты меня любишь, как Адама. Ты меня оставишь. У меня есть слово. Я верю. Отдался и доверился. Вот помолился, а потом вошел в покой, доверился. Ты увидишь, тогда Бог начинает делать. Когда ты делаешь, тогда Бог не делает. Когда мертвость в тебе, тогда жизнь является. А когда ты живой, начинаешь что-то творить. Союзы не по, по духу, не по труду. Тогда Бог ничего не делает. Итак, первый пункт такой. Первый пункт такой, что начинать дело, с чего надо? Спокоя. спокоя. Мы еще будем глубже там, на примерах разбирать, а то сегодня уже не успеем. Это спокойно. Мы потом еще эту тему разберем. Хорошо. Спокоя. Бог начинал с вечера. И мы должны спокойно. На чем наш покой? На чем наш основывается покой? На вере, что Божью любовь уже все приготовлено и тысячи свидетельств, свидетельствоверующие не оставался в стадии. Адаму все сразу дал а нам дал в семени и мы когда мы стоим на слово и подаем дело Богу и доверяемся этому семени слову камне приходит благодать и дает нам плод сеющий поливающий ничто Бог возвращающий он приходит и вот это наш покой вот поэтому служителя Боже они не должны в поту работать они должны быть вере, в мире в покой. Священники потом не работали. Запрещено было. И нам нужно учиться верить. И как, как узнать, что мы верим в покой? Как узнать, что мы не верим в переживание? Да. Это значит, мы выходим в царство. Значит. А мы должны начинать с покоя овец в нету, что-то там враги, а я должен спокоить я должен стать на слух, я должен с Богом наладить вся. если у меня с Богом порвется все, мне конец, если я только с Богом отдал ему, пригласил Бога, доверил, мне связь с Ним, верит все, в духе, в порядке все, все, из Духа придет победа, слово сработает, Бог вступится, это моя сила, покой. Да, и второе, с чего мы должны начинать, это совершенство. Совершенство. Спокоя и совершенство. Это 1 Петра 1,9. 1 Петра 1,9. 1,9. «Но вы, род избранный, царственное священством, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Что мы должны возвещать? Совершенство. Ну, можно другие стихи. Повторю, мы ничего сами не можем сделать. Живого. Жизни не можем ничего сделать. Так? Уже у нас так время бежит. Так? 1 Петра 2.9. Извиняюсь. 2.9. 2.9. Ну, спасибо, что читаете. 2.9. «Возвещать совершенство». Ну, тут, может, немножко перевод такой. Но давайте по-другому посмотрим. Что Бог все делал хорошо, хорошо, потом посмотрел весьма хорошо, правда? Бог все уже, уже Бог уже все сотворил, так? Людей, зверей, все, ну, все, что для жизни он дал. И что Он дал нам? Семена. И мы начинаем, когда тебе нужна картошка, Оксана, ты садишь, ты берешь, ты не творишь картошку, а ты берешь совершенное семя и садишь, ты совершенство начинаешь. И там есть совершенство клубень, так? Когда тебе надо там это клубника, ты берешь, садишь совершенное, уже готовое, и ты совершенство возделываешь. Когда тебе надо это абрикосо, ты садишь совершенную косточку, а там совершенно заложено все, все, все, совершенство заложено. Мы не что то добавляем, что-то делаем, что-то мы не что то лепим, мы не то варим. мы начинаем, берем совершенные яйца и совершенные курчаты, получается, совершенные персики в и совершенные но персики, получается, правда? Мы начинаем, мы же детей не лепим, так? мы начинаем со, все совершенно семени и вдруг, это совершенно семя рождает нам совершенных детей с глазами, с волосами, со всем, так же? Мы все начинаем, с чего мы начинаем? Аминь. И так же самое Бог, да, мы читали там, что Бог дал нам великие, драгоценные обетования. Мы нам не надо, ой, я что сделаю? А как это? Что тебе надо? Бери драгоценные обетования, семена. Кров она совершенна. Бери слово крови, ой, согрешил. Омойся. Это совершенно кровь тебя совершенно моет. И ты будешь снега белее. Есть совершенные раны. Есть Совершенное Царство, есть Совершенный Дух, есть Совершенность, но ну, все есть, да, И поэтому мы, когда вот ты берешь, садишь косточку, а будет, не будет, это а как это будет, не переживай, ты свое дело сделал, будет, Совершенство появится. Забеременел, не переживай, чуть-чуть беременны не бывает, процесс пошел. Это Будет совершенно что-то, вау-вау-вау бегать такое говорит тебе это мы начинаем оно работает совершенство и также драгоценность семья ты что-то в покое взял слово в сердце сердцем уверовал устам и исповедовал не переживай ты возделаешь совершенство и тебе совершенное спасение мыла и ты спасен. У тебя совершенно спасение никакое. Не посмотрим, а как там, а что-то. Я уверен, у меня совершенное спасение. Я уверен, в моей книге имя записано в книге жизни. И я радуюсь, радуюсь спасению. Совершенно. Откуда она? От совершенно семени, правда? И с чего мы начинаем? Совершенство. Вот один насчитал восемь до Да семени. Да, и совершенно. И поэтому вот это семя, оно, помните, мы разбирали тему, что Слово Божие имеет. Если ты получил Слово Божие и принял это Слово Божие в сердце, хранишь в добром чистом сердце, как там кукурузу посел, а тут какое-то обетование, и возделаешь, и веришь, хранишь в добром сердце, оно совершенное, и оно принесет тебе совершенный плод. Аминь. Аллилуйя. Поэтому, чтобы служить Богу, это надо в царстве быть в покое. И не переживать, брать совершенные семена и учиться работать с ними в покое. Учиться возделывать. Что Бог в раю дал Адаму? Сказал, дал сначала сделал все, дал, а потом семена сеет, бери, возделывай и храни. Что Христос говорит? Царство Божие сеется в Слово. Ты бери, храни, кто хранит добрым чистом сердце, Возделать бурьян, убирай терновники, суету всякую, и хранить добрым чистом сердце. Тот приносит плод 30, 60 и 100 крат. Это Бог тебе приносит. Сеющий, поливающий, никто Бог возвращающий. Но вот мы должны научиться возделать эти духовные семена. Как вот возделать семена такие совершенные, так и должны научиться в сердце приносить плод. Вот мы чуть-чуть разобрали с вами два урока. Правда простые? Да, правда простые. Но это, вот видите, а, что Библия говорит, кто копал и углубился, да. Оно все так просто. Оно все так просто, но нужно научиться этой простоте. Сатана все услужит. Но мы нужно научиться этой простоте. Итак, вот если мы будем работать с этими семенами, которые будут пускать корни. Вот мы говорили, приняли слово спасение. И совершенный плод спасения. Мы уверены, что мы спасены. И у нас есть радость спасения. Ну, хорошо, время сегодня уже убежало. В следующий раз мы будем разбирать примеры. На на примеры, как с Израиля, не, с Якова получается Израиль. Как с душевно-духовно. Как носить всегда в теле мертвость, чтобы жизнь являлась. Потому что как только я... Христос там, спрятанный, как птица в клетке. Только я умер, а не я Христос, тогда жизнь течет, мудрость течет, благодать. И мы при живом Якове, распятом на Голгофе, должны являть живого Христа. Почитать себе мертвым. И в этом вот служение Духу. А начинать с чего? Какие два урока начинать? Покоя. Ну, вот мы разобрали покой, два урока, раза. будем еще потом разбирать уроки. Но вот сегодня, чтобы служить Богу, вот такие уроки. Это всегда спокойствие, потому что все уже совершено. Горькая вода, есть дерево. Голод, есть какой-то Иосиф. То -то вот я... Все дела уже совершены прежде создания мира. Я-то, когда особенно на не парковку, надо было мне там ездить на ячейки, я подъезжаю, и говорю, Господи, прежде создания мира для меня есть парковка. И я еду, верю. Ничего нету. Подъезжаю. Для меня есть. Для меня есть. Ну даже вот так. Я так во всем. Прежде создания мира есть. Все уже... Но ну, ну, что ваш, то душа может ваша пожелать, уже все есть. Да, да. Да, Будем хранить, учиться добрым. Мы уже много тем, столько тем у нас прошло, тысячи, так? Ну не тысячу, но сотни точно тем разные. Да, очень на этим все тем. А теперь мы будем учиться работать. Потому что уже есть отделять масло. Раньше как бы такого было в том месте. А сейчас уже после того, как что-то мы сеяли, поливали, уже надо отделять, чтобы жизнь текла. И учиться припаяться чиресла ума, почитать себе мертвых и учиться рожать, учиться жаждать, быть нищим, искать, притягивать. И оно пробьется мудрость, пробьется свет, пробьется все. Будем учиться этим всем вещам. Хорошо? Проходите, будем копать. Жаль, извиняюсь, что сегодня интернет не работаем, Но по среду мы будем работать. Мы эту среду превратим в школу занятиями, с вопросами, ответами. И те, которые не будут даже ходить, будут сдавать экзамены. Да. Потому что нам нужно уже структуризировать учение. Мы как-то так, как домашняя группа происходила. Хотя я все темы глубокие копали, разные. А теперь уже нужно, чтобы у нас было единство по учению. И уже будем как-то делать, структуризировать. Хорошо? Итак, мы сегодня разобрали... В стих на этот год какой? 27, 26, 26, 27, 26. Да. 27, Читайте, укоренится. Да. цветет да. кто? Израиль. Израиль, новый человек. И, и дальше плодамы. Это было сказано одному человеку. В вот так и мы должны верить. Я, помню, я когда в Америку приехал так, вы Боже, как я без языка, без языка, как я начну? Слушайте, мы где-то через года 4, у нас уже до, до 5 лет, у нас уже было уже до 25 точек. 16 церквей уже, это с нуля, 16 церквей уже было с этим, с прославлением. Это с нуля, да ничего не, просто берешь карту и молишься по вере. По карте все, ничего не и да, я верю в Бога. И еще в Украине мы ничего не начали. Мы здесь чуть по-другому. Мы копали. Бог мне из того опыта всего дал учения. И я ее как-то преподавал. И теперь надо как-то сформировать это все. В книгах. И мы, мы будем начинать здесь. Я верю в это. Я видел это. Бог всемогущий. Бог всесильный. Написано. Из мало произойдет тысяча. Написано в это получилось. И у нас получится. Только начинать сейчас веточки и желать плоды. Будут здания, будет все. Давайте склоним головы. Отец, ты как всегда верен. Ты как всегда любовь и любовь твоя изливалась на нас Духом Святым. Ты, как всегда, свет светил нам. Ты, как всегда, мудрость сеял, просвещал, вселял на свою мудрость и разум и благодать. Ты, как всегда, путь, Господи. Ты, как всегда, истина и жизнь с избытком. И ты сегодня явился таким Богом в Слове, в Благодати, в Духе Святом. И мы благодарим тебя, что ты что-то засеял сегодня. Ты что-то, Господи, просветил. Ты сделал сегодня хорошую работу. И я исповедую сеющий поле Ничто, а Бог возвращающий. И я доверяю тебе, Господи, что те слова, которые мы приняли, скажите, аминь. Ты взрастишь Господи, и напомнишь, и наставишь. И, Господи, эта церковь укоренилась, а теперь будет давать, Господи, ветви, ветви, ветви, процветание, и плодоношения. Я исповедую этот год, аминь. И мы будем учиться и действовать, и действовать. И я верю, Господи, что пробьются в степи потоки, пробьются на горях реки, аминь. И пустыня сделается садом. Во славу Твою. И там, где Господи, степ, там будет сад, а там, где пустыня, там будет рай. Во славу Господа. И это от Тебя. Во славу Твою. Аминь. До свидания. Благословения всем.